Всем привет, с вами Даник 759. Сегодня в этом видео я буду проходить самый быстрый, самый быстрый уровень в игре Tails Hop. Я обещал выложить видео, как только наберется 15 подписчиков, ну или 10. 15 подписчиков набралось очень быстро, очень быстро даже набралось 40 подписчиков. Я не ожидал такого от вас. Я не успел к тому времени даже заснять видео. И теперь снимаю. Есть разделы. Все популярные, избранные мои песни. Еще. Сортировать по скорости. Вот. Ангелс. Это очень медленная песня. Посмотрите сами. Ну, вы поняли. Теперь... По скорости опять сортируем И в самый низ выставим. Как вы заметили, я мало песен купил. Вот последняя. Начнем. Немножко подлагивает. Я постараюсь пройти до третьей бесконечности. Первый бесконечный режим. Бесконечный режим два. Как я обещал, я дошел до бесконечного режима 3. Уже играть прям нереально. Возможно, я побью свой рекорд. может и нет. смог поддерживайте мой канал рекомендуйте подписаться на него другим другим людям всем своим друзьям мне очень не хватает подписчиков всем пока ждите следующего видео